Этот ролик сокращенную версию. Для приобретения полуметражного фильма, ознакомьтесь пожалуйста с информацией в конце ролика. Здравствуйте уважаемые друзья, художники-любители. Прежде чем посмотреть этот фильм, обязательно посмотрите первую часть чернее черного теории одной краски, чтобы лучше понимать о чем речь. В первой части говорилось о копиях, которыми не брезговали даже знаменитые художники, о секрете старых мастеров живописи. А существует ли вообще секрет в какой-либо живописи? Я думаю, нет. Руку мастера невозможно повторить, но можно описать технологию создания картины, правда, после ее написания. Он стал бы секретом, если бы я о нем не рассказал. Процесс абсолютно несложный по написанию, но его нужно понять. Процесс написания интересный по распределению слоев каждой в отдельности краски. Все написание картины пройдет с использованием всего одной краски в каждом сеансе. Никакие краски не будут смешиваться на палитре. В этом натюрморте я буду использовать свою теорию одной краски. Закрас холста в определенную тональность называется имприматура. Обычно цвет имприматуры в многослойной живописи подбирается с учетом тональности будущей картины. В данном эксперименте, это название не отображает действительность, что именно в этой тональности будет писаться все полотно. Например, как было в одном из моих видео сквозное письмо, где первоначальная имприматура, сразу задавала тон картине и держалась до окончания ее написания. В данной ситуации, это лишь начальная светлота фона, фона и теней в данной картине. Краска с которой я сейчас работаю, полупрозрачная. А это значит, что она также имеет свой диапазон светлоты и темноты, в отличие от непрозрачных, ну, скажем кадмия желтого. Но этот диапазон уступает по силе прозрачной желтой краски, допустим индийской желтой. У нее диапазон светлоты и темноты шире полупрозрачных красок. Этот сеанс нужно просушить. Просушивать любую из красок, желательно не меньше недели, а то и двух и трех. Во втором сеансе, я также работаю одной краской, но только со стороны света. Нужно аккуратно прописать места, то есть написать подкладку под последующие прописки, чистыми цветными красками. На письмо этого сеанса, у меня ушло часик полтора. Завершив этот сеанс, его нужно просушить, тоже желательно недели три, не меньше. Возможно, этот сеанс был лишним, а может и нет. Трудно судить. Скорее всего, можно перейти сразу к четвертому, в котором будет использована более темная краска, с широким диапазоном светлоты и темноты. Тем не менее, раз он был, то вкратце я его покажу. Тут есть фишка закраса, она простая, не живописная как детская аппликация. То есть, фон нужно обводить аккуратно по всем предметам натюрморта. Повторюсь, этот сеанс, наверное, можно было пропустить, и приступить сразу к следующему. Так как, в следующем сеансе будут аналогичные действия, только с более темной краской. Перед следующим сеансом, картину нужно просушить. В этом сеансе, повторяю те же действия, что и в предыдущем, только более темной краской. Это очень прозрачная краска и с широким своим диапазоном светлоты и темноты. Если ей красить по белому холсту, то она будет стремиться к желтому цвету. В пастозном наложении эта краска может доходить до темно-коричневого цвета. Хотя о чем я говорю? Почти все прозрачные краски в толстом слое теряют свой цвет, превращаясь не то в коричневый, не то... Короче, их нежелательно накладывать пастозно. Они не для этого предназначены. Да и мешать их на палитре с какими-либо красками тоже нежелательно. Есть исключение, кроме белил. А я, кстати, не мешаю, а накладываю тонким слоем поверх просохшего предыдущего. В этом же сеансе можно не ждать просушки и использовать другие краски, которыми нужно подготовить цветные подкладки для будущих лессировок. Центральная часть композиции сухая, а именно фрукты, виноград, то для подкладки темного винограда я использовал красную краску. Покрасил темный виноград так, чтобы в некоторых местах оставалась имприматура. Впоследствии эта красная подкладка в окружении темных красок будет светиться из-под низу. Вот пример бокала с красным вином. Кому интересно, смотрите видео, пишем на терморт тот Гэббер. Пыльная бутылка с красным вином. Там как раз в вине бокала использовался тот же прием. Подкладка для светлого винограда, то же самое, что и для темного, только с использованием другой краски. Крась ей виноград, также должна просвечивать имприматура из предыдущих слоев. Вот, вы видите финал данного сеанса. Все, дальше писать нельзя. Все это должно хорошо просохнуть. Я еще раз повторюсь. Просохнуть должно полностью, иначе в последующем наложении другой краски поверх, сыграет злую шутку. Помните о чем я говорил в первой части ролика? Произойдет диффузия, смешение красок и они превратятся в грязь. Чистый цвет будет оставаться, если краски не взаимодействуют физически и химически между собой, а только оптически. Тоже немного странный сеанс, который возможно делать не обязательно. Хотя наверное в итоге, он все таки внес свою лепту. Тут все просто. Этой краской крашу по фону, затрагивая теневые места листьев. Ей же покрасил драпировку и низ стола. Может этот сеанс действительно был бесполезен, решать вам. Но тем не менее, эта краска еще немного затемнила фон, но самое главное, придала некоторую, некую зелень листьям, драпировке и столу. Сейчас скажу, почему я провел этот сеанс. Просто я параллельно писал еще картины, поэтому было время просушить этот не особо нужный закрас. Короче по желанию, это можно пропустить и сразу приступать к следующему сеансу. Этот сеанс уже более серьезен. По технологии. Предыдущие слои фона закрашивались более хаотично, имея при этом следы, следы просветов по всему фону. Теперь, краску нужно наносить более равномерно. Из под просвета, все хаотичные закрасы предыдущих слоев будут немного просвечивать. Даже в финале, когда фон станет почти черным, вроде бы совсем равномерным, все равно, внутренняя фактура неравномерных закрасов себя покажет. Типа вроде черный, а внутри что-то есть. Вот это и есть глубина. На этом этапе не нужно спешить, так как это первая прописка деталей, вернее не прописка, неправильно выразился, а примерное их обозначение. Надо стараться обводить их аккуратно, иначе впоследствии эта неаккуратность сыграет плохую роль. Очертания деталей будут грубо выглядеть. Но когда я писал, то мысль была не в деталях, а именно в цвете. Какой оттенок получается при наложении там одного цвета поверх другого. Поэтому я немного упустил аккуратность, спешил. Это не есть хорошо. этот сеанс, тоже относительно недолгий, часик, на просушку его, до следующего сеанса, и тоже сушить лучше до полного высыхания. В этом сеансе, я буду уплотнять темный виноград. Вот тут внимание, накладывая эту краску на подложку, уплотняется красный цвет, и он становится насыщенно красным. Нижний темный виноград, который на столе обрисовывается аналогично верхнему, поэтому показывать нет смысла. Тем более, когда я за него взялся, пришли гости, после ушли и я продолжил его писать. Даже зачем-то здорово взял белила. Они совсем не нужны на этом этапе. Никаких белил. Короче, кому интересно, как попали белилы на этом этапе, посмотрите мое видео под названием Просто поржать. И вам все станет ясно. В общем. Нужно обрисовывать его аккуратно, как и верхний. Ага, это сейчас легко рассуждать. А тогда было не совсем понятно, подсказать то некому. я не побрезала пройти вот зеленоватой краской по столу и по драпировке. И смотрите, на красно-коричневой подкладке, допустим внизу стола, зеленая сразу погасла. Вроде как и не зеленая стала. Тут срабатывает прием противоположных цветов. Хотите убить зеленую, смешайте ее с противоположной, по цветовому кругу, с красной краской. И яркость красной, зеленая убьет. Но ну, а небольшой зеленоватый оттенок на драпировке, сам напросился. Ведь в итоге, все равно ей быть в темно-зеленоватом болотном цвете. Финал этого этапа перед Вами. Смотрите, невзирая на цвет, в окружении темноватой краски, как вылезла вперед центральная композиция. Но это еще не финал, дальше интересней. Ванди Коричневый. Об этой краске уже много было сказано в моих роликах, особо не хочется повторяться. Тем не менее, она много раз выручала меня в ситуации, когда не хватает темноты. Это прекрасная краска для оттенения или затемнения любого цвета, будь то зеленый, будь то красный и тому подобное. Можете посмотреть полноценное видео, как написать сложный натюрморт. Особенно серию про розу на черном стекле. Так вот, эта краска полупрозрачная, хотя на моей практике я считаю ее полностью прозрачной. Она как мазута, мажет, но не закрашивает. Короче, ей нельзя закрасить белый холст до черного, если только не накладывать ее толстым слоем. А толстым слоем нельзя, она обязательно потрескается со временем. Почему нельзя? Я же накладывал ее толстым слоем в видео про черный квадрат. Вот жду, пока потрескается. Смотрите финал картины э, после Вандика в сравнении с предыдущим сеансом. Чувствуйте разницу и заметьте ни одной смеси, замешанной на палитре теория краски. И это еще не все. А пока сушим прелестный Вандик коричневый. Эта краска сохнет очень долго, пусть не меньше трех недель. Это я вам говорю, уважаемые коллеги-любители. Сам же, я не вытерпел и через три дня приступил к следующему сеансу. Это страшная ошибка. Не просохший вандик с последующими красками, даст мазутную грязь. Ведь мазут и в жизни, еще ни одного тракториста не оставило чистым. Короче, сушим. В этом сеансе одной краской, я высветляю самые яркие места света. Пишу мелкие детали. Мелкими точечками рисую пыльцу. Ставлю на винограде яркие блики. Размер бликов должен быть немного больше, чем будет впоследствии. Для чего это делается? Для того, когда будет работать с завершающей краской, например, на темном винограде с синей, то синяя краска, чуточку заходя на белый блик, будет оставлять э, голубоватый ореол. Но ни в коем случае, не трогаем белилами красное тело ягод. Особенно, не лезем в рефлекс этих горящих шариков. Аналогично и с зеленым виноградом. Рефлекс не трогаем. Есть привычка у художников-любителей высветлять белилами рефлекс. Да, он станет светлее относительно тени ягоды, но не будет светиться. А тут посмотрите, какие сочные рефлексы на виноградинках. И это все еще из прежних сеансов чистыми цветными красками. Естественно, ни в коем случае белилы не должны попадать в самые темные, теневые места. Темные места уже готовы. Вот я показываю, как у меня выглядит картинка после этого сеанса. Сушить нужно тоже не меньше трех недель. В этом сеансе, будет простая подкраска, почти всеми присутствующими до этого цветными красками. Обратите внимание, какое свечение имеет красный виноград. Это благодаря тому, что красное тело ягод, оттеняется в некоторых местах, еще более темной краской. Еще раз повторюсь, я использую почти все цветные краски, которые были взяты для написания всей картины, но ни одну из них не смешиваю на палитре. В чистом виде сразу на холст. Подкрашиваю пятна, соответствующие оригиналу. рыжий рыжей краской, там зеленые места зеленые, синий, синий и тому подобное. Это почти завершение. Остается нарисовать муху и раскрасить бабочку. Вот в принципе и все. Теперь для тех, кто смотрел первую часть этого ролика на терморт Вильям Ван Эльст Чернее Черного Теория одной краски, часть первая. Думаю, будет интересно сравнение двух фрагментов. Один написан со смешением красок валя прима, другой без подбора различных оттенков на палитре. Оттенки появлялись само собой при оптическом смешивании разных красок в разных слоях. Да, дольше писать второй вариант. Но разница лицо. Серьезные выводы. Без предварительно заданной тональности, колорит картины примерно получился. Начальная краска сыграла свою роль для того же темного фона. Но не она держит общий колорит. Напротив, колорит поддерживает последняя краска. Свечение красного винограда действительно присутствует, хотя малость перенасыщенная. Но суть не в этом. Это серьезный, даже сложный натюрморт и впервые был написан по теории одной краски. То есть, ни одна из красок не замешивалась на палитре, за исключением складок драпировки, но это я уже поленился. Тюбиков красок немало. Я сказал сложный натюрморт, но если понять принцип, то письмо в каждом сеансе одной краской, совсем не сложное. Не надо искать никакие оттенки, замешивая краски между собой. Они сами появляются уже на картине. Все прозрачные краски, как принято говорить, ядовитые. Эта ядовитость и дает им сочность и глубину, но только в оптическом взаимодействии друг с другом. Одна накладывается по просохшей другой, или рядом. И ни в коем случае, при таком подходе письма, не мешать их. Именно эта же ядовитость одной краски, сожрет другую, и получится грязь, пропадет звучность. Наверное, многие разочаровывались, когда мешали краплак с какой-нибудь краской. Намешаешь красивый цвет, картина высохла. Первоначальный цвет пропал, побурел, пожух. Вот это и есть основная ошибка, которую нельзя допускать, если хотите звучности и чистоты цвета. Не нужно спешить, давать время досохнуть краскам перед следующим сеансом. Также нельзя спешить и тщательно подходить к прописке деталей уже на ранних стадиях письма, и не расставаться с прилежностью ну, до конца написания картины. Тогда можно будет избежать грубоватости, недописок, переписок и тому подобное. После этого эксперимента я стал по-другому относиться к фразе. Древние мастера-художники писали свои картины годами. Раньше я понимал это так. Ну, много деталей, очень мелких, их нужно долго писать и тому подобное. А сейчас понял по-другому. Неужели мастера прошлого не умели ровно провести линию, нарисовать кистью шарик или жилку на листике? Да это им расплюнуть, они же профессионалы. Одно движение и готово. Это начинающий любитель будет сто раз возюкать по одному месту, то закрашивает, то исправляет тот же шарик, пока не превратить его в грязь. Как я в ролике, просто поржать. Мастера прошлого долго писали, скорее всего именно из-за просушек. Поэтому их картины до сих пор в прекрасном состоянии. Краски не убивают друг друга, а только дополняют. Вот это нужно понять, и многослойная живопись станет подвластна. Но понять можно только через практику. А вот готового рецепта для многослойной живописи не бывает. Моя картина писалась плат на Иван Эльста, и именно так, как я рассказал. Сам автор, уверен, писал по-другому. Тут тоже возникнут противоречия и вопросы у многих, Они не похожа там и в таком духе. А она и не должна быть похожа, как я сам не похож на Вильяма Ван Эльста. Если бы в таком стиле писалась не копия, а свой задуманный сюжет, то и вопросов не возникло бы. Кто скажет, что так не должно быть, или не может быть? Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч. Для приобретения полнометражного фильма, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о нем. В полнометражном фильме подробно рассказывается и показывается весь процесс написания данной копии. Ролик разбит по сеансам начиная с перевода картинки на холст, до завершения. В фильме будет показан список всех используемых красок. Рассказывается о свойствах каждой краски и о закрасах в их собственном диапазоне светлоты и темноты. Фильм разбит на 11 частей. Список частей по времени, будет приложен в архиве фильма. 10 сеансов живописи. Каждый сеанс будет писаться не более часа, и лишь на последний сеанс, с мелкими прописками, доводками, тоновых пятен, ну, часов пять. В итоге, если сложить рабочее время написания всей картины, получилось часов 15 рабочего времени, не считая просушек. Это при условии, что мне приходилось думать, анализировать и тому подобное. То есть, у меня не было готового рецепта. А вам, после написания и анализа, я даю готовый рецепт, в полуметражном фильме. Значит, при желании и определенных навыках, сможете выполнить быстрее. Кому не рекомендуется этот фильм? Я не рекомендую этот фильм совсем начинающим художникам, которые впервые взялись за кисти и масляную живопись. По написанию, в каждом сеансе натюрморт не но без определенных технических навыков, он сложен для понимания. Хотя не попробуешь, не поймешь. Реквизиты для приобретения фильма в описании под видео.